Итак, есть у кого-нибудь какие идеи, как можем сделать эту дырку? У меня есть одна, это тоже лайфхак. Мы можем сделать маску поверх основного окна приложения. Давайте попробуем это сделать сразу же. Возвращаемся в наш метод Dismiss и э, достаем главное окно приложения. Как это сделать? Э, достать его из свойств у AppDelegate. Сейчас сначала мы уберем отсюда анимацию, потому что она нам уже не нужна. Она была нужна для прошлой части. Э, пишем guard let window равно UI application shared delegate window Дальше, так как оно у нас с двойным опционалом, мы его снова анрапим, пишем let main window равно window и если это, этого всего нет, можно вообще кинуть fatal error, потому что это что-то, чего не должно было случиться. Можно написать здесь какое-нибудь сообщение, что uh, updeligate doesn't have window, например. updeligate does not have a window. Все. И давайте сразу на него накинем эту маску. Чтобы создать маску, мы пишем mask равно CLayer. Нашему window говорим, что, дружок, вот теперь у тебя есть такая маска. И нам в эту маску нужно передать контент, и этим контентом будет наш логотип. Пишем mask contents равно... И здесь нужно на, на самом деле достать картинку, но я предлагаю ее положить э, сюда как статическое свойство. Static Light Logo Image равно. Your Image Named. Я предлагаю здесь взять сразу картинку большого размера. Почему? Потому что мы будем потом анимированно увеличивать э, ULO. И если она будет слабо в разрешении, там будет видно пиксель, и это будет не очень. Поэтому мы берем сразу большую. Можно даже здесь сделать Force unwrap, Естественно, в продажном коде мы не, рекоменду не рекомендуем это делать, но... Так. Здесь пишем Splash view controller и logo image view. Logo image. Все. Итак, нам осталось задать фрейм этой маски, и для этого нам нужно достать из свой View контроллера фрейм нашего лого ImageView. Но так как нам уже слишком много кода в SplashPresenter, я предлагаю создать еще один объект, который будет называться Splash SplashAnimator, и он будет отвечать за все, что связано с анимациями. Создаем новый Swift-овый файл, называем Splash Animator. Также сначала мы запишем протокол для него чтобы показать, что он будет уметь протокол сплэш аниматор здесь опять мое любимое слово description вот yes. well, все почти с первого раза и первый метод это animate appearance мы хотим, чтобы он сделал нам uh, анимированное появление uh, animate appearance и такая же функция animate disappearance и вторая функция должна так отдавать также completion uh, disappearance Вторая функция отдает completion такой же, как у splash-презентера. Можно прям взять его и скопировать. О. Так, готово. Теперь напишем имплементацию. Пускай компилятор сам добавит нам нужные методы. Что нам нужно? Как мы уже поняли, нам нужно иметь в property window и viewcontroller. Вот, если мы посмотрим на презентера, мы уже э, здесь и в презенте, и в десмиссе обращаемся к окну и к контроллеру. Я предлагаю их сразу здесь положить в property. Поэтому мы здесь создаем э, private unovened led. Сейчас, кстати, внимательно я пишу unovened, потому что я уверен, что это свойство здесь будет, потому что презентер будет держать аниматора, презентер будет держать foreground splash window, а аниматор просто будет о нем знать, но не будет увеличивать счетчик ссылок. Но вообще оно в опасно, поэтому сто раз подумайте, прежде чем его использовать. Мы здесь также заводим foreground splash window, можно прямо видите, его отсюда скопировать. И нам еще нужно еще одно свойство, которое будет называться NoNetLadForegroundSplashViewController. Uh, Опять же, чтобы не нужно было постоянно его доставать из window и кастить к нужному типу. И здесь пишем uh, тип UI, нет, не UI, а SplashViewController, чтобы можно было обращаться к его свойствам. И теперь нам нужен конструктор, чтобы передать все это в него. Uh, на вход он будет принимать uh, splash window вот self foreground splash window равно foreground splash window и нам нужно достать сейчас view controller пишем splash view controller даже не просто splash view controller а foreground splash view controller мы берем наше окно и по сути достаем его root view controller и также его нужно сказить к типу splash view controller. И если всего этого не произошло, то также можно кидать Fatal error, потому что это то, к чему жизнь нас не готовила. Мы здесь пишем, что э, например splash window does not have root view controller. Так, все. И теперь нужно засунуть его в свойства. Нажмем Command-B, чтобы убедиться, что все собирается. Теперь э, идем в Splash презентера и перетаскиваем всю логику, которая связана с презентом и дисмисом, в аниматора. Э, сначала нам нужно создать свойство private-lazy-var-animator. Э, тип у него будет Splash-animator-description. Splash-animator. И он вот в конструкторе просит от нас foreground-splash-window. Мы берем его и туда передаем. А дальше все, что связано с показом, мы перетаскиваем в аниматор. Аниматор, э, animate appearance. Animate appearance. Э, мы берем все это, убираем в, в аниматора, и там нужно будет чуть, -чуть переделать. Сейчас покажу. Э, здесь можно уже не доставать контроллер, потому что он лежит в property, поэтому этому убираем. Здесь заменяем на foreground SplashViewController, и здесь тоже, и здесь тоже. Еще нужно будет добавить self, потому что здесь мы уже в замкане обращаемся э, к свойствам класса. Итак, кажется, ничего не сломалось. Давайте проверим. Э, все, здесь вызывается Animate Appearance. Да, все работает. Теперь нам нужно убрать Dismiss в аниматора. Мы берем вот это вот все, убираем. Здесь пишем аниматор. Uh, animate-disappearance и в completion передаем наш completion, собственно. Uh, тот самый completion, в котором у нас освобождается память, которая была выделена под splash-презентера. Так, uh, animate-disappearance. Здесь мы по сути вот это оставляем. foreground-splash-window-alpha-0 оставляем. И здесь мы остановились на том, что не задали маски frame. Mask-frame равно foreground splash view controller local-image-view-frame. Давайте запустим, проверим, что получилось. Что? А, мы... Э, вот у нас здесь компилятор как раз ругается на то, что мы не используем свойства main window. Да, на самом деле здесь можно заменить window на main window, который мы уже unwrapнули. И у нас ничего не появилось. А ничего не появилось почему? Потому что в контент нужно передавать CG-имидж. Вот мы берем у лого-имидж свойство CG-имидж. И теперь кажется, что все заработало. У нас появилась маска. Появилась та самая дырка, которую мы хотели сделать. И она просвечивает содержимое под собой. Выглядит пока не очень впечатляюще. Я согласен, но все впереди. Мы уже сделали основную часть. И... Дальше нам нужно сделать так, чтобы, во-первых, эта юла вращалась, увеличивалась, и, во-вторых, вернуть красивый градиентный фон, который у нас был под этим. Почему мы видим черный экран? Потому что под главным окном приложения нет никакого другого окна. И чтобы оно было, нам нужно его создать. Поэтому нам нужно создать еще одно Splash Window, которое будет называться Background Splash Window. И чтобы здесь не было кипопасты, я предлагаю написать сейчас такие методы PrivateFunk Splash Window который будет отдавать мне какой-то Windows указанным нужным мне левелом. Вот я пишу level your window level. Э -э, здесь можно скопипастить что-то даже отсюда. И давайте даже также будем в него передавать root view controller в этот метод э -э, root view controller. Э -э, пускай будет splash view controller. Так, теперь нам нужно использовать этот метод здесь, а метод должен отдавать UI window. Мы пишем там, где мы уже создали splashViewController, мы его определили, мы можем здесь написать сразу return splash window level, какой у нас level? Normal плюс 1 и rootViewController splashViewController. Давайте запустим, проверим, что все работает. И оно, конечно же, не работает. Почему? Потому что здесь опциональный тип. Давайте здесь тоже укажем, укажем optional. Вот. Теперь нам нужно создать еще один splash window, который будет называться background splash window. Давайте вот это вот все скопируем. Здесь меняем на background, И разница будет в том, что у background splash window уровень будет на 1 меньше, чем у обычного. То есть здесь не плюс 1, а минус 1. И чтобы здесь тоже не было копипасты, давайте создадим еще один метод, который будет нам создавать сплэшвьюконтроллер. Splэш view, controller. Splash view con controller. Пускай он будет принимать текст image. Кстати, вот зачем я здесь создавал Lazy var Text Image, потому что нам нужно его передать будет два Splash View контроллера, и чтобы не генерились каждый раз разные, мы один раз генерим его и храним в свойствах. Так, вот это все можно прямо скопипастить отсюда. Люблю, когда можно все копипастить. Так, здесь Return Splash View контроллер. В целом. Э, да, как обычно, забыли добавить здесь опционал. Э, нужно теперь здесь создать наш splash View контроллер И тут дописать self. Э, вот, кажется, теперь все. Все работает. Давайте теперь то же самое сделаем для foreground Splash window. И теперь, чтобы это окно показалось, которое мы только что создали, ему нужно также поменять свойства из hidden. Где мы будем это делать? Мы идем в наш фасплэш аниматора и здесь пишем в background splash window из hidden равно false для того, чтобы оно показалось. А мы его не передали в аниматора, нам нужно завести такие же свойства для background splash window и background splash view контроллера. Так, сейчас мы это быстро сделаем, потому что здесь нужно заменить всего четыре буквы. Обожаю просто так делать. Для того, чтобы привлечь ваше внимание снова, потому что программировать бывает скучно, и вы могли забыть вообще, зачем вы здесь, мы заменили фотографию, поэтому наслаждайтесь. Так. Мы остановились на том, что мы создали background-splash-window, и теперь э, нам нужно было поменять ему свойства из hidden для того, чтобы оно показалось. Передаем его в свойства splash-аниматора через конструктор, так же, как и foreground-splash-window. Мы сюда добавляем еще один параметр на вход функции, и э, точно так же здесь пишем self-background-splash-window равно background-splash-window, и э, достаем его root view controller. Это тоже можно скавепастить и поменять в нем for на back. Так, отлично. Теперь здесь пишем self background splash view controller равно background splash view controller. Теперь у нас сейчас зайдет компилятор на то, что мы не передали свойства в конструктор. Давайте его передадим. Э вот оно. Все. Так, теперь у нас произошло что-то неожиданное. Дырка пропала. А почему? Потому что у background Splash View контроллера уже есть логотип, и нам нужно его скрыть. Для этого мы идем в Splash View контроллер. Здесь заводим э, свойства, например, logo is hidden. И также его нужно будет определить. Пускай по дефолту здесь будет, не знаю, false, например. Logo image view LogoImageView isHidden равно Logo isHidden и теперь мы возвращаемся в Splash Presenter. У нас теперь э, также нужно передать еще один параметр, который будет также называться Logo isHidden. Для foreground Splash View контроллера э, логотип будет виден, а для background не виден. Поэтому мы сейчас здесь передаем э, false, а здесь true. Мы добавили сюда аргумент лого из Hidden, и нам также нужно его передать в Splash View Controller. Итак, у нас теперь есть background Splash Window, и как мы видим, в нем у нас отображается э, градиентный фон и текст. И маска в виде логотипа ULA на главном окне приложения. Поэтому мы видим вот эту вот дырку. Э, я немножко навел красоты в файле Splash Presenter, я добавил здесь э, марки. И в целом все. У нас есть методы, которые создают SplashWindow и SplashViewController. У нас есть foreground SplashWindow и background SplashWindow, которые мы передаем в аниматора. Так, мы остановились на том, что показали background SplashWindow, и теперь нам нужно начать уже делать какие-то анимации скрытия. Как вариант, можно начать с анимации вращения юлы. Для этого давайте напишем метод. Назовем его вот так, private func. Add Rotation Animation. И пускай вот здесь будет принимать на вход layer, layer. И также можно duration придавать сюда аргументом, Давайте duration, time, interval. Для того, чтобы создать эту анимацию, мы обращаемся к фреймворку Core Animation. Создаем здесь саму анимацию. Равно сей Basic Animation. Дальше я в школе думал, что тригнометрия мне больше никогда в жизни не пригодится, но вот шахмат. Я никогда так не ошибался. Здесь мы пишем тангенс, тангенс равно layer position Y. Разделить на layer position X, И теперь мы считаем угол как архтангенс этого значения в Свифте есть даже функция atan, туда передаем наш тангенс. Так, нам нужно задать для нашей анимации время начала. Мы обращаемся к свойству begin time и здесь равно 7 media time. Вот все, current media time. Нужно передать сюда duration, которую мы передали как параметр на вход функции. И также нужно указать, что мы хотим анимировать. Так value function равно say value function. Анимировать мы хотим rotation z. Теперь мы говорим от какого значения from value и до значения, э, которое мы с вами рассчитали, это angle. Is removed on completion false и animation э, fill mode ставим forward все и пишем layer add animation вот здесь есть такая функция и 4k здесь пишем transform так давайте проверим что получилось добавляем эту анимацию на маску так add rotation animation to mask и здесь ставим duration 06 Вот, она крутится, это классно, и теперь нам нужно, чтобы она еще увеличивалась. Поэтому мы берем вот это вот, все копируем. Э, называем метод addScalingAnimation. Э, так, здесь нам нужно рассчитать коэффициенты, на которые мы хотим увеличить, э, собственно, нашу елу. Поэтому мы здесь сначала забудем свойство animation равно cakFrameAnimation и kpass. Здесь у нас уже будет bounce. мы берем размеры let width равно layer frame width let height равно layer frame height и дальше мы вводим такой коэффициент, который означает, насколько мы хотим увеличить юлу. Он будет равняться вот такому значению, то есть для экрана 667 мы хотим, чтобы он ну, как логотип увеличился 18 раз. И так как мы хотим, чтобы он зависел от экранов, чтобы на больших экранах он увеличился также до границы, мы считаем такое значение, как Final Scale. Оно будет равняться f умножить на UI Screen Main Bounce height. Так, теперь нам нужно завести такую такой переменную, в которую мы положим массив наших масштабов. Так, здесь у нас тип CGFloat. И это все равно... Начальный масштаб у нас 1, потом 0,85, то есть ULA немножко увелич, уменьшится, а потом она уже увеличится до своего финального масштаба. Из кода что ниже? Мы оставляем begin time, duration. Это мы убираем. И здесь пишем values равно scales map. Ns-value. И тут есть такой конструктор э, из CGREct. И мы здесь пишем CGRECT. Тут по нулям. И здесь э, weights и height. И также это все нужно умножить на scale. То есть на доллар ноль. Так, здесь нужно указать тип cg -float. И нам здесь осталось задать Timing Functions. Animation Timing Functions равно Name Easy In Easy Out. И еще один. Здесь пишем Easy Out. Все. Теперь, чтобы убедиться, что все работает, нам нужно добавить эту анимацию на нашу маску. Это Scaling Animation to Mask и Duration. Ставим такой же 0.6. И также здесь нужно поменять еще ключ. Теперь здесь не transform, а Bounce. Посмотрим, что получилось. У нас есть Юла она крутится, увеличивается, но чего-то не хватает. Давайте вернемся на то, что нам нужно получить, посмотрим, чего не хватает. Мы видим, что дырка появляется не сразу, а юла как-то анимированно исчезает, и выглядит это приятнее. Давайте подумаем, как можно сделать так же, и сделаем. Нам нужно создать еще одну вьюху. Назовем его Light Mask Image View. И она будет уже с картинкой, которая соответствует нашему логотипу. Для чего мы это делаем? Мы хотим, чтобы на главное окно добавилось еще одна вьюха, которая также анимирована, как и сама маска, будет вращаться и увеличиваться. Для этого мы пишем main window view, mask image view, и main window brings view to front. И также нам нужно задать frame, Mask фрейм равно mask frame. Да, нормально, у нас э, появилась теперь Юла, но над ней нужно провести те же самые анимации, что мы производим над маской, поэтому мы делаем такую штуку. Э, Создаем массив из маски и mask -image -view, э, .layer и говорим, для каждого из этих объектов э, наложи вот эти вот анимации. Так, здесь пишем доллар $0 и здесь доллар $0, запускаем, проверяем, что получилось. Кажется, что все должно работать. Да, все работает. Единственное, что логотип не скрывается. И чтобы это сделать, нам нужно написать еще одну анимацию, которая будет отвечать за скрытие этого логотипа. Давайте напишем. Для этого нам нужно написать view", animate. Давайте возьмем с задержками. Здесь 0.1, через 0.1 секунду. И что мы делаем? Мы берем mask image view и... Обнуляем его альфу. Альфа равно нулю. И когда мы это сделали, мы удаляем его из SuperView. Пишем remove from SuperView. Все, давайте проверим, что получилось. Да, все, теперь уже ближе к правде. Так, теперь нам нужно, чтобы текст в также исчезал. И для этого мы напишем код view animate duration 03. И в анимации мы пишем background splash не window, а view controller text image view альфа равно нулю все отлично сейчас должно уже быть ближе к правде и обратим внимание на то, что не хватает completion, здесь непонятно как вызвать completion и чтобы это сделать я предлагаю воспользоваться такой штукой как ca transaction здесь мы пишем begin, потом мы говорим transaction, set completion block и в нем мы вызываем наш completion. И когда мы сделали все анимации, мы пишем здесь sayTransaction, commit. Это удобнее, чем группа animations, потому что у нас здесь не все анимации через sayAnimations выполняются. Вот, давайте еще раз запустим, посмотрим, как все выглядит. И не хватает последнего элемента, если мы посмотрим на эту гифку, то мы увидим, что главное окно приложения тоже анимируется, как бы навстречу э, сужается. Для этого мы сначала его немножко увеличим, пишем mainWindowTransform равно transform э, здесь 1.05, то есть мы увеличим его на 1.05, чтобы потом анимировано вернуть в исходное состояние. И здесь пишем animateDuration06 и animationMainWindowTransform равно identity. Так, запускаем, проверяем. Итак, у нас с вами все получилось, мы справились с задачей. Давайте еще раз посмотрим на то, что получилось. А можно даже и еще раз, я готов смотреть на это бесконечно. Репозиторий проекта доступен по этому QR-коду. Скачивайте, пользуйтесь, можно там что-то поменять, сделать у себя классный сплэрскрин, скрин никто не узнает, что вы делали его по нашему скринкасту. Это были скринкасты. Меня зовут Артур. Ставьте лайки, подписывайтесь и переходите смотреть наши следующие выпуски. Пока!